То есть, вот, вот эта подстава системы в мою сторону развернулась против системы через тебя на 10 миллионов. Благодарствуем системе за очередные уроки. Какие у тебя результаты по этим, по векселям там, я не знаю, индосамин там, что-то есть какие-то успехи практически? Успехи есть. У нас вот эпицентр всех событий. Мы куда-то катимся. Четыре дня на протест. Когда вот эта информация доходит до верху, и потом идет обратная реакция. Очень колоссально. Они к этому относятся очень серьезно. Нужно из них сделать векселя, придать им ценность. Вексель. Вообще вся система основана на векселях. Они легализуют как вексель, как ценная бумага и начинают ей торговать. Они умеют редактировать прошлое. Летучего голландца некоторые рисуют. Мы его провели в тайную комнату и он ознакомился. Короче, главное, чтобы был протокол. То есть какой-то беспредел кажется. Там нету беспредела, там абсолютная справедливость. Ну-ка давай, почему ты этим занимаешься? А Система управления это векселя. Составить вексель и обязать их. Они никакие не судьи, они финансовые консультанты студии и нотариусы это те кого обучают векселям. ты там с персоной сам разбирайся я не персона я живой мужчина и все и понеслось и не, не знаю что с ним делать он спрашивает у генерального распорядителя персоны как ты считаешь какое наказание назначить персоне полномочия генерального исполнителя над персоной он по сути передал он сказал давайте попробуем все мэр по долг перепишет на федеральное казначейство какой-то вексельный пакет получается. Прибыль ежегодная МВД России 700 миллионов долларов. Кто созрел, кто осознает, тот пойдет дальше. Без оборота на меня это значит ко мне ничего не вернется. Ни долги, ни выгода. Убирайте, не хочу. Инкапсулированная оферта в вексель. Да, говорит, мы ждем, пока вы проснетесь. Если ты видишь несправедливость, выпишем вексель. вексель. Ты готов к правде? Созрел ли народ? И выписал вексель, назвал его морском протесте. Колоссальный опыт, благодарствую. Время покажет. Главное, чтобы действовать. Система может устроить такой коллапс, что никто ничего не успеет. Кто научился, тот научился. Все. Здорово. Здорово, здорово, Привет. Как жизнь в Москве? Слушай, да хорошо, у нас тут эпицентр всех событий, так сказать. Я жил в Москве 5 лет, я вообще удивляюсь, как ты там это, выживаешь, потому что на каждом шагу эти рамки, маски. Слушай, я тебе больше скажу, тут центр это, искусственный интеллект, с июня прошлого года запустили систему, так что тут просто все эксперименты, ну как искать все шишки, кто руководит. Вот. Поэтому приходится разбираться на месте на месте. А что за, что за система искусственного интеллекта? Что она делает? А, ну, они же закон приняли, ну, эту оферту свою напечатали, что с июня прошлого года запустили систему искусственного интеллекта, вот подключили ко всем камерам города, и цель эксперимента на 5 лет, правовой режим. Вот, то есть цель эксперимента посмотреть, к чему придет искусственный интеллект за 5 лет. То есть они не знают, но там просто они прописали, что у него сверхограниченные, ой, ну, какие-то сверхвозможности то есть там и компьютерное зрение, и какие-то сверхпревосходящие когнитивные функции человека, то есть прям космос. Слушай, а вот это, эти... это мне напоминает сценарий этого фильма «Терминатор 3», где там искусственный интеллект пришел к выводу, что самая главная угроза – это человек. Я не знаю, мне кажется, это как-то связано со всей этой тематикой, то есть они же должны сейчас как-то ну, распределять, кто, вот, кто значит, имеет правовой статус один, кто имеет правовой статус другой, то есть система уже анализирует. Вот По Face ID носит человек маску, не носит, допустим, вот, что-то делает, что-то не делает. Вот. Как-то, в общем, интеллект будет все это определять, и к какому-то они должны выводу прийти в итоге. Вот. Нас в биометрию вводят, зашел в магазин вот, на днях, уже все при Платить будете карточкой или лицом? Физическим, да? Да, вот можно будет скоро фотографию, телефон какую нибудь скачать, подходишь, вот, пожалуйста, оплачу фотографии. Или паспорт да, прикладываешь, да. 네? да? Да, Вы там как, у тебя досмотрел видео? Не, мне вообще твой канал понравился. Знаешь, больше всего понравилось? Вот эта музыка, вот эта такая динамическая, такая настраивающая. Вот в начале ролика ты оставляешь, в конце ролика. Вот прям сразу интерес появляется посмотреть, разобраться. Вот. Ну ты посмотрел вот так, это много видео делаешь, в таком режиме, режиме многозадачности работаешь. То есть там у тебя серьезная деятельность. Ну, я вообще мечтаю, что последователи-то как бы появляются, да, кто-то. У меня вообще мечта была, что хоть кто-то возьмет тоже телефон, начнет снимать и хотя бы мне присылать, чтобы я им видеомонтаж сделал. Но я сейчас смотрю, появляются люди, которые интересуются не только, как заснять на телефон можно, но и где можно размещать. Там Я им советую на Ютубе. Начинают обращаться, спрашивать, а где можно музыку эту взять безоплатную, которая YouTube, ну, не будет санкции там вводить, то есть есть безоплатная эта фанатека YouTube и там вот все, все, что размещено на этой фанатеке, эту музыку можно вставлять. Вот я оттуда выискал несколько музыкальных композиций и их вставляю. Угу. Ну, сейчас начинаете всякие нарезки там, не знаю, эти фразы из разных там приколов там, где ваши доказательства, или там на этом наши полномочия все и т.д. и т.п. Хотя у меня даже вот если заснять двухчасовое видео, какой-нибудь поход, там они сами это, такие фразы выдают, что их можно вставлять уже как нарезки, Мем, мемы так называемые. Ну и, конечно, народу интереснее, во-первых, с музыкой смотреть, во-вторых, с приколами, в-третьих, с юмором, ну и стараясь юморить и все такое. Да, сейчас без юмора как это выжить -то? прямо, если посмотреть на мир, так сказать, духовности с точки зрения, то есть просто ну, мы куда-то катимся, быстро катимся. Вот. С одной стороны, конечно, очень позитивная сторона идет преобразование, то есть людей как бы выводят на высокий уровень осознанности. То есть сейчас ты либо начнешь вникать, разбираться, либо добро пожаловать вот, куда вам приготовили выход. Вот. Но с другой стороны, как бы, для обычных людей-то вот, у них там не особо сладкая жизнь такая готовится. Вот. Поэтому хорошо, когда люди делятся информацией, делятся с другими. Вот. Как-то как вот так вот происходит все это. Ты не думал искусство видеомонтажа освоить? Слушай, я думал, думал, ну просто пока как-то, компьютер, честное слово, вот в интернете что-то найти, это я еще могу, а вот что-то с такими с программками, ну потихонечку вникать буду. Ну смотри, я тебе говорю, как, как есть, то есть мы с чего начинали, у нас было, мы делали видеопоход, ну то есть собирались где-то там человек 5-6, там не знаю, 10 иногда, шли, что-то снимали, какое-то видео на несколько телефонов, а потом все расходились по домам счастливые, и довольны, а я до трех ночи сидел и видеомонтаж делал иногда по два-три дня. Да, да, да, да. потому что видеомонтаж он отнимает 80 времени. то есть вот то что мы там засняли на один час, я потом сижу этот один час видео монтирую иногда с двух с трех телефонов а иногда с 4 то есть на это уходит там шесть-8 часов То есть это колоссальные труды. А в, в, в итоге получается там на минут 20-30 такой кусочек. Да, интересно смотреть, но чтобы интересно было смотреть, это нужно очень много усилий приложить. Понятно, понятно. Ну, нет, у тебя вообще труд-то большой, я представляю. Я сам вот с телефона, когда монтировал, что-то там учился, вот эти кусочки вырезать, это по столько раз ты пересматриваешь это видео. И все равно, когда в итоге ты его сделаешь, вот интересно самому еще пересмотреть, как бы, ну, понимаешь, сам анализ. Вот, что, что можно было сказать лучше, что сказал, что не сказал, как бы все эти мысли приходят, так как бы, и понимаешь, что в следующий раз ты что-то сделаешь лучше, возможно, вот, что-то как-то еще выйдет. Ну, то есть для себя вот больше пользы выходит, когда все это делаешь, ну, монтаж. Ну вот это и называется сам себе режиссер. Сам mm -hmm. себе оператор, сам себе режиссер, сам, сам себе видеомонтажер, <laughs> сам себе звукорежиссер режиссер, и т.д. и т.п. Короче, множество профессий в одном. Расскажи, пожалуйста, про какие у тебя результаты по этим, по векселям там, я не знаю, индосамент там, что-то есть какие-то успехи практически? Слушай, я вот сейчас, когда это пробую, я, значит, последнее к чему пришел, что я стараюсь эти векселя выписывать, ну, как бы ручкой, без компьютера. Вот я начинаю вот уже после где-то тридцатого векселя, я начинаю вообще понимать, что я делаю. То есть я вникаю в схему, я каждый раз вот беру эту схему, кладу ее перед собой, смотрю, например, векселей судей, векселей нотариусов, то есть их этому учат, они в этом хорошие профессионалы. Вот. И я выписываю, начинаю осознавать, почему все именно так делается. И как-то вот успехи есть успехи. То есть когда вот отправлял письма раньше, просто вот как-то вот мне пришло в голову, как надо сделать документ, я им отправляю, а они какую-то отписку в ответ, то есть бред просто пишут, вот, игнорируют все. Вот. Но как только с векселями прошло, они сразу же документ регистрируют, и обычно отправляют очень быстро. То есть у них есть вот конвенции по векселям 4 дня на протест в неакцепте. Вот какая-то такая фраза. То есть они очень быстро составляют обратный вексель. Вот. То есть они к этому относятся очень серьезно. Я так понял, что вообще вся система основана на векселях. То есть это тот метод, каким как бы, устроено управление и взаимодействие в этом мире. Вот. Если ты им выпишешь не вексель, они могут... как бы но они не обязаны его рассматривать. Ну, то есть прислал ты ему, прислал, ну, молодец, молодец. Вот А вы пишете, что им вексель, что они должны. Они хотя бы должны рассмотреть, вникнуть в том, что им ты написал, и как-то серьезно это воспринять, понимаешь? То есть это уже не шутка для них будет. Они уже понимают, что они общаются с осознанным таким серьезным оппонентом, и они уже должны будут как-то вот серьезно к этому подойти и быстренько хорошо ответить. Ну, как минимум, выполнить твою волю. Вот если твоя воля какая-то простая для них. Вот. Или что-то предпринять. То есть они как бы ставят, уже начинают с тобой считаться. То есть ты уже не какое-то там непонятное население. Они все уже поняли, что Антон, все, в теме. То есть с Антоном уже шутить нельзя будет. То есть все Они как бы уже понимают. И, ну, и радуются за тебя, соответственно, что ты, ты уже в теме, все. И там уже идет как бы кто понимает, что он делает, кто не понимает, все эти тонкости, хитрости. Вот. Но там очень много деталей. Я вот сколько вот вникаю в это, ну, быстро не получается. То есть пока вот не, не выпишешь 5 бикселей, какая-то идея, то вот хорошее, светлое не придет, как, как можно сделать лучше, или что они используют. А, есть, а... у тебя были какие-то там, я не знаю, штрафы, протокола, которые ты как-то за -за закрыл, я не знаю, запретные надписи написал, или Indosummit, и да, короче, да, дело вот развалилось, и там до суда не дошло, или еще что-то такое. Посмотрел твое видео, какое-то одно из давних, ты там что-то чуть-чуть рассказывал про это, SFBR, вот, выписал, ну, так вот, с полицейским-то тут был протокол, все, он, он исчез, то есть, вот, должно было быть смс-оповещение, вот, ну, естественно, что там принято к делу, какой-то результат они присылают, но они ничего не прислали. Вот, я им переписал Индосаммитом, то есть, я, ну, как бы, редактировал. Вот мне чем нравится Российская Федерация, надо с них брать пример. Вот, можно им отдать должное. У них есть такая хорошая фишка, они умеют редактировать прошлое. Вот, они же, вот, закон какой-то не отменяют, да, они же вносят поправки. То есть в такой-то закон внесены такие-то поправки, да. И я сделал вот им вексель, что вот вношу в тот как бы, протокол поправки. Вот. Внес поправки, естественно, что они же выписывают, что они мне 5000 должны, понимаешь, на такой персоне. Вот. И все хорошо. То есть индосамент был зачеркнут, который выгоду им отдает. Вот. Переписал индосамент на банк, отправил в банк. Но ответа, к сожалению, никакого нет. Потом посмотрел одно из своих последних видео, вот, что если есть вексель SFBR, то как бы, вексель вообще не считается векселем. То есть не может быть. То есть у меня пока что это единственное основание, почему он, он, он исчез. Он просто как бы, не мой позитивный, не их. И, вот, никакой Смотри, расскажу подноготную, почему так происходит. А, потому что я предполагаю, есть информация, косвенные признаки, косвенная информация. Точных, точных сведений не, нету, но в теории... Любая бумага, ну, тот же самый протокол, является вексельным. И когда ты им пишется FBI, AR, то есть под принуждением, не по доброй воле, и плюс еще ты пишешь, что AR это ну, подписано авторизованным представителем, то есть подписано персоной. Я так предполагаю, что подписано именно персоной. Ты пишешь, что тебя как живого мужчину принудили Ц.Ф. под принуждением, а подписано именно персоной, а подписала персона, то есть ты уполномочил свою персону поставить здесь роспись, то есть подписал не человек, и он себя не признает персоной, то есть рассуждение автоматически идет, и плюс еще под принуждением, то есть это доброй воли человека нету. Подписано под принуждением, то есть они оказывали давление, а любая сделка под давлением она по международным законам является недействительной. И даже в законах РФ это все есть. Так вот, как, есть предположение, что они эти векселя любые подписаны, они их отправляют в так называемый US Treasury Department. Или как-то он там так называется типа аналог Банка России или там Центробанк, что-то такое. И они потом эту бумажку они легализуют как вексель, как ценная бумага и начинают ей торговать как долговыми обязательствами. Так вот, когда до них доходит бумага, не соответствующая требованиям, там я не знаю, бывает так, что мне рассказывали случаи, что полицейские Исправляя какие-то там протокола. их У них там строгая отчетность вот этих бланков. У них даже эти номера продавливаются специально. Чтобы, ну, вот эти бланки, я так предполагаю, что у них закупают по какой-то очень дорогой цене, поэтому там очень строгая отчетность, очень строгие требования к заполнению этих протоколов. И когда ты вот этот сейфбайтом залепляешь, да еще и летучего голландца некоторые рисуют. Видел, да? Видео? Вот. А, а, когда вот это все а, происходит, некоторые полицейские пытаются переделать эти бланки, ну, потому что их руководство ну, не погладит по голове за то, что им там летучий голландец нарисовали, лицеев бай. Когда они, до них это доходит, или там помарочка какая-то есть, ну, на, на самом низшем уровне участковых, там этих э, э, э, лейтенантов там, и так далее, а, э, бывали случаи, что эти протокола просто... Э, ну, начали это делали ксерокопировали их А ксерокопированный протокол его там сразу видно и когда вот эта информация доходит до верху с сейфбай или от ксерокопированный там или, или еще что-то ну сразу видно что ну, вот этот бланк настоящий который был скорее всего куплен я так предполагаю когда они выясняют что идет какая-то подделка какая-то махинация какая-то да еще и вот этот сейфбай и тд и тп Короче, это ЧП, ну, я так предполагаю, мирового уровня. И потом идет обратная реакция. Вплоть до того, что вот эти все отделы, и отделы полиции, и там, и по шапке, и руководству всем прилетают. А поэтому они их старают придерж... стараются придерживать. Почему? Потому что обратная реакция со... оттуда, сверху, очень колоссальная. Они им просто, я предполагаю, что им просто не будут в дальнейшем продавать вот эти бланки протоколов. И не как тебе сказать, не придавать им ценность потом, и никто с этого ничего не по, не получит. То есть цепочка прослеживается, прослеживается такая. <свист> а, отдел полиции закупает вот эти бланки, а, выкладывает за них какую-то сумму, но потом им эти бланки нужно из них сделать векселя, придать им ценность. Они идут, э, штрафуют всех подряд, в маске, без маски, вообще не неважно, там споткнулся, не так посмотрел, короче, главное, чтобы был протокол. Они-то протоколы, все там, чтобы была роспись, там все дела, все должник определен, все, они отправляют выше. И им оттуда сверху, короче, я так предполагаю, вот ту цену, которую не заплатили, допустим, там 10 рублей за протокол, а они с этого протокола потом имеют 100 рублей. Оттуда сверху. А вот если они один такой протокол испортят и отправят туда, то им не просто, как бы, им могут в дальнейшем не продать эти протоколы. И плюс им еще могут не то, что не продать, им могут штраф наложить колоссальный. И получается вся их вот эта коммерческая деятельность по созданию векселей, она рушится. Как, как тебе сказать? Одна ошибка и все, и в дальнейшем можно все, можно и всем нужно менять и фамилии, и на и, и вот этим начальникам имеем это и расформируют все отделы потому что данный одет данный отдел и данные должностные лица все абсолютно дискредитировали себя вот такая теория есть ну мы это выясним потому что когда ты напишешь им такой запрос если какая информация будет интересна ты им просто выпишешь а вот ука что они должники ты выгодоприобретатель вот и задашь им какой-то любой вопрос и они должны будут это сделать. Вот. Один мой знакомый, который, значит, очень хороший уже, хорошо разбирается, выписал вексель, вот. ЗАГС. Сказал, хочу ознакомиться с записью своего гражданина, ну, с актовой записью. Все и С ним, конечно, немножко повоевали, Мы его провели в тайную комнату, и он ознакомился. Он взял бумажку и переписал все, что его интересовало. Вот. То есть система очень хорошо реагирует, но они ему, конечно же, заставили какую-то бумажку подписать, чтобы он акцент, хотели сначала не пропустить. Вот. но ну, он как бы с ними этот вопрос решил. То есть, тем не менее, вот система работает, система векселей. То есть, если тебе что-то от кого-то нужно, ты что-то хочешь узнать, получить какую-то информацию, что-то уточнить от какой-то организации, ты им просто вексель запуляешь, туда, и говоришь, «Ребят, хочу ознакомиться с тем, хочу получить на это ответ» и так далее. Вот. Я думаю, как бы, это очень реальный вариант. А образец есть такого векселя? А, ну, вот переводной вексель, схема. Вот. И надо как-то просто самому составить. Ну смотри, хотел немножко рассказать, пользуясь такой моментом возможности, все время хотел записать видео, рассказать. Вот, пока мы с тобой. Мне все пишут, все вот, просто мне интересно, тебе не пишут. Не задают вопрос: а зачем ты всем этим занимаешься? Зачем ты вообще изучаешься законы, зачем ты с кем там? Задают, конечно. Задают? Да. Мне тоже задают, я уже устал всем отвечать. Вот, как хотелось людям пояснить. Ну-ка давай, это... ну давай, почему ты этим занимаешься? Ну, поведай. Это моя, моя философия. философия Для чего я дожил за 29 лет в этой жизни, чего я постиг, что узнал. Смотри, значит, смысл жизни, вообще люди не понимают, зачем они живут. Вот. Как вот, мне представляется? Смысл жизни в самой жизни. Вот, в осознанной жизни. То есть у тебя а есть цели, желания, планы, какие-то интересы, ты что-то вот хочешь, вот, научиться общаться с людьми, взаимодействовать, какие-то тебе нужны цели, результаты. То есть вся вот эта вот, канитель, вот все это вот, это как бы смысл жизни. В общем, глобально, почему мы живем в этой жизни, какая цель этой жизни? То есть вообще существует такое мнение, что одна из таких заповедей – это идти через миры многие, познавать их и совершенствовать дух свой. То есть мы, по идее, живем в разных мирах, там какое-то количество жизни, поэтому нарабатываем какой-то опыт, Поэтому есть люди, которые что-то понимают очень хорошо, что-то еще кто-то не понимает. Вот. Познавать этот мир. То есть надо познавать каждый мир, в котором ты живешь. И вот я все пытался познать, как работает система, как она устроена, почему все это есть, почему у них закон не опубликованы, почему не подписан, почему это работает. То есть какой-то беспредел кажется. Но на самом деле, как я познал, почему я пришел, убедился, все основано на векселях. То есть вексель – это такая строго установленная форма, чтобы понять, что кто-то кому-то что-то должен. То есть так-то, по идее, все ну, родились равными, пока ребенок, конечно, маленький, за что-то родители делают, но когда уже ну, он вырос, начинает сам действовать, все, есть кто-то по векселю должник, кто-то выгодоприобретатель, вот, может быть выгодоприобретатель приобретатель должник не только на деньги, это любая услуга, любая, как бы, сделка, все, что вы заключите, вот. И все, то есть на этом основано все управление. Почему кто-то кем-то может управлять вообще в принципе? Потому что кто-то, значит, кому-то должен на основании какого-то векселя. Скорее всего, подсунули. Что-то плохо-плохо звук стал, закрыл микрофон. Кто-то кому-то что-то подсунул, и кто-то стал кому-то чего-то должен. То есть из этого выйти очень трудно, потому что они считают, что есть акцепт, и пока ты по конвенции о векселях не выйдешь из этой системы, они тебя не отпустят. То есть, чтобы выйти из системы, вообще, как бы, с ней взаимодействовать и нормально, как бы, жить в этом мире, получается, нужно понимать, в этом разбираться, и все, они придумывают, конвенцию, все писали, что все, мы ее приняли, она работает. И у них есть строгая основная форма, как подтвердить, что кто-то кому-то что-то должен, как подтвердить, что он акцептовал, что, значит, кто-то не акцептовал, как разрывать сделки и так далее. То есть, немножко надо изучить и разобраться, просто применить на тех, ну, на практике. Вот. И получается, что вот, если есть вексель, вот. И случайно так вышло, что ЖКХ нужно платить, говорят. А кто-то не согласен, что нужно платить ЖКХ. да? Но они же нам говорят, не ЖКХ платить, они говорят, ребят, вы народ, вы должны управлять государством через каких-то там лиц. Вот. Вы им должны дать приказ. Чтобы вы, то есть вы должны выписать вексель, что они должны теперь платить ЖКХ, вы понимаете? Пока этого векселя не существует, что за конкретную квартиру должен платить, там, должен платить там, государство, ну, те, кто называется государством. Пока этого нет, государство как бы не работает. То есть народ должен прийти, здравый смысл, здравый рассудок, должны управлять, а система управления – это векселя. То есть нужно научиться выписывать векселя и сделать так, чтобы снова государство стало должно людям. Ну, что там, обеспечение, какое-нибудь социальной квартиры, там, ЖКХ оплачивают, Пока этого нету в морском праве, за все нужно платить. Но если они не хотят платить за свои добрые улицы, не хотят, под принуждением они платить не будут. То есть платить они будут, когда, когда будет вексель, когда они акцептуют его и все. То есть они не, не должны сопротивляться, когда вы выписываете вексель что ну ребят ну, надо платить за ЖКХ. Вот, я живой мужчина, там поля моя такая. Все, я решил, что вы замещаете государственные должности, вот, и ресурс надо предоставлять безоплату ну, для меня без оплаты. То есть вы-то должны платить, у вас есть казна, федеральное казначейство и так далее. То есть пока народ не включит свою голову и не начнут говорить, ребят, вот вам надо сделать то-то, там, не знаю, устроить детскую площадку, построить там школу, еще что-то сделать, дорогу построить. Вот. Они не будут ничего делать. Ну и их доброй воли на это делать они сами почему-то не хотят. Не-не-не-не, смотри, народ хочет, народ что только не придумывает. И пишет письма да, там от имени физлиц, но ну, это все уже убедились, что это мало как помогает, потому что они в основном пишут отписки, либо перенаправляют куда-то и так далее. Потом народ думает, что делать там, уже и какие-то советы там СССР пытаются, и депутатов выбирать, и местное самоуправление, и территория... И территория общественного самоуправления, там, ну и, и пытаются в депутаты залезть, и же статус журналиста получить. Ну хоть как-то заставить их работать, это вот это наше, вот это вот, которые там сидят все эти чиновники. А выход-то оказывается простой, составить вексель и обязать их в э четырехдневный срок принять решение, выполнить, иначе они должны... Да, ты, ты, ты, ты, ты, ты закончил, ты, просто залезка. Ну да. Небольшое. У меня уже появилось две идеи, как это делать. Я пробовал, ну, как бы, первую в лоб. То есть выписываешь лекции, что они должны платить, и все. И, ну, и, как бы, у них нет варианта. А второй – это, значит, более такой немножко долгий метод, но тем не менее. То есть ты, как векселедатель, по морскому праву, то есть вексель это же оферты, это морское право. То есть векселедатель предлагает одному заплатить другому. Или чтобы один был должен другому. Если оба сделали какие-то действия, так оно и есть. Все, контракт заключен. То есть ты, как векселедатель, предлагаешь, там, магазин Dixie, в связи с тем, что они продают некачественный товар иногда, иногда просрочку, иногда без маски не продают. Оплатить тебе же ну как бы просто оплатить тебе 5 миллионов. допустим, Ты их штрафуешь. Не знаю, постановление о штрафе магазина дикси То есть ты делаешь вексель, указываешь себя, как вексеры дать в шапочке, все оформляешь, что они должники, ты приобретатель и основания что ты не занимаешься пиратской действием, пиратской деятельностью, ты решил, что. 5 миллионов это нормально для крупной сети, за то, что вот совершили они такие действия. И им посылаешь на акцепт вексель. Все, они там акцептовали его, и подтверждение есть, допустим, почтовое извещение, где они расписываются в вот, Все, если грамотно оформить, у тебя есть акцепт. И ты по Индосаменту, имеешь 5 миллионов выгоды, переписываешь эту выгоду вот, по Индосаменту на ЖКХ. И говоришь, ребят, оплачиваешь ЖКХ на 5 миллионов векселем, вот, ты как выгоду передал им, ну и указал свою волю, оплатил на 5 миллионов ЖКХ. Вот, Кто-то скажет, зачем им платить вообще не нужно. Но с другой стороны, смотри, если у тебя есть квартира, допустим, стоит на 5 миллионов, да? 5 тысячи... Микрофон, микрофон. Опять микрофон да, забил. Квар... Да, то есть если у тебя есть квартира, которая стоит, допустим, 5 миллионов, и ты ЖКХ еще проплатил на 5 миллионов, и это в системе зарегистрировано, у -у -у. то твоя квартира уже имеет ценность 10 миллионов. То есть это уже неплохо. А потом ты возьмешь и другой магазин, допустим, замазки вот такой. Выпишешь инвекции и налоги еще оплатишь за квартиру на будущее на 5 миллионов. Итого, тебе уже в официальных реестрах подтверждили, что твоя квартира стоит 5 миллионов, налогов ты оплатил на 5 миллионов и ЖКП оплатил. А когда совершаются сделки купли-продажи, это все учитывается. И ты решил выйти свою жилищную цену, допустим, и продал эту квартиру. Подожди, тысячу. подожди, Игорь, что ты опять у тебя микрофон закрываешь, что ли, или что? Все отлично. У меня просто телефон немножко такой старенький, может быть в этом проблема. Слушай, а ты селфи палку не думал себе купить я да, думал вообще много у меня планов идей Селфи палка стоит не знаю как у вас у нас 300 рублей добавляет стабильности к изображению то есть не будет вот этого шатания и плюс еще на селфи палке можешь это развернуть это не себя нормально стабильно снимать то есть у тебя не будет вот этих вот помех каких-то шелестений от, от руки очень полезная вещь, а когда снимаешь, короче, я беру себе длинные селфи-палки Я, короче, это, ну, упираю в этот, в пояс одним концом а Держу посередине, а телефон, получается, вот на этом уровне, то есть на уровне моих глаз Получается, идет стабильность А когда ты держишь в руке, у тебя вот это вот постоянное трясение идет. А селфи-палка на стабильность изображения делает Советую, 300 рублей, нам качество видео намного улучшает Понял, понял займусь этим так чем мы там вот. на чем остановились вексель выписываешь за жкх повышает стоимости этого стоимость квартиры все то есть ты смотри ты вот увидел в мире несправедливость кто-то мог бы выполнять свои обязанности лучше там, не знаю, магазин любая как бы коммерческое предприятие фирма там лица замещающие государственные должности ты их выписал векселем что они должники ты выгоды приобретатель ты можешь выгоду переписать ну, допустим, ну, 5 миллионов оплатили мы с тобой ЖКХ, 5 миллионов оплатили налоги. Все по реестрам бьется, что твоя квартира имеет переплату 10 миллионов. То есть захочешь потом ее продать, ты в плюсе. То есть, ну, в принципе. То есть тебе нетрудно, поймут, тебе нетрудно выписать вексель на 5 рублей, на 500 рублей, на 5 миллионов. То есть там указывается всего лишь сумма. Главное вы как бы схему отработать, то есть уметь это использовать. И, и это, в принципе, механизм управления. То есть, если вот народ кого-то выбрал, ну, допустим, не выбирали, просто кто-то оказался и он замещает государственную должность. И мы видим, что они там вообще у них крыша поехала, они просто что-то творят и не понимают, что им нужно делать. А народ видит. Но как управлять? Выписал векселем, они получили. То есть, ну, и вексель какую-то сумму указать. Но они либо эту сумму тебе заплатят, либо они исполнят свои обязанности хорошо, которые ты им указал. То есть, тут главное иметь здравый смысл, понимать что ты занимаешься конкретной серьезной деятельностью, вот ты, ты должен, должен приносить пользу этим. То есть не просто кого-то штрафовать за что-то там, ой, он мне сегодня не понравился, понравился да, он плохо меня посмотрел, я его на 5 миллионов штрафую. Вот, вот это, это, это скорее это всего, не понравится системе. Вот, но если, если грамотно этим, этим подходить, этим заниматься, то это, в принципе, и для системы, для системы это хорошо, то система будет улучшаться. И для тебя хорошо, потому что ты либо улучшил систему, либо ты будешь прибыли. А образцы есть такие? Ты уже такое делал? Сейчас занимаюсь, опробую систему, опробую схему, вот, то есть это, я вот до этого дошел. Образцы векселей, ну, сейчас я покажу, у меня на компьютере открыто, схема переводного векселя, то есть это то, что делают судьи. Почему судьи вообще все делают и им все можно? Они, не не они никакие не судьи, они финансовые консультанты, финансовые специалисты в коммерческой фирме, которая зарегистрирована там на Юпике или на ДНБ. И она, как хороший специалист, делает по морскому праву оферту. То есть она век -селедатель. Она предлагает одному быть должным другому. Вот. Если у нее есть интерес, она может предложить как бы не совсем честно. Но это предложение, она, что она говорит, вот я предлагаю, я этого, до этого дошла, этого сообразила, это предложила. Вот. Кто-то кому-то должен. Можно отработать, какое-то заключение понести, какой-то срок, можно какую-то финансовую сумму и так далее. И у них две схемы: одна это наглый наезд, когда они делают должником персону, ну допустим, твою, и хотят, значит, тебя отрезить с персоной, что ты тогда судито у тебя получился. Я не дал, ты не прогнулся под нее, ты если не доказал, что ты не персона. А. Причем, заметь, ну, она да, даже да. после оглашения этого решения, по-моему, три попытки еще попыталась сделать это, слепить меня с персоной. Не получилось. Да. Вот. Либо она хочет выгоду, то есть, то есть она сначала, либо это наезд какой-то жесткий, то есть ну, пытается сделать вексель, чтобы указать должником персону, либо она указывает свою персону как выгода приобретателем, но потом подсовывает тебе какой-то акцент, где-то распишись, что-то там, вот, и как бы индосамент, что ты выгоду передала там либо ей, либо еще кому-то и так далее. Вот это такой мягкий вариант, который мне больше нравится. Когда они делают наших персональных выгоду приобретателем. Вот если ты понимаешь вексильную схему, ты можешь на этом заработать. Ну что, тебе делают предложение, как бы, заплати за что-то денег, за то, что было без маски, допустим. Да? Ну, хорошо, отлично. Вот, выгоду по доброй воле переписывать не буду, заберу ее себе. Все. Ну, как-то как да, вот так. Да, вот. То есть да, студия и нотариус это те, кого, те, обучают, векселям. Есть, те, те, те, кого те, обучают векселям. То есть они конкретно прорабатывают. Я, сколько не смотрю их документов, вот везде, везде схемы разные. Но, но принцип один и тот же. же. Вот либо, либо они предлагают, значит, вот тебе забрать денежку, забрать но потом, потом, потом по твоему незнанию, деньги ты там распишиваешься, каким-то образом они ее возвращают. Вот либо просто предлагают акцептовать, что ты должник. Ну, если ты вот умный, и у тебя ну, получается, как бы обозначить, если ты живой человек, там же живой мужчина там вот, управляешь своим телом и так далее. Вот она не может, она. А как как-то она же не может просто так персоне -то приписать, да? за нее кто-то должен нести ответственность. Если ты не возьмешь, то значит МВД возьмет. Она же не, не будет на МВД наезжать, правильно? То есть, если у тебя не получилось, значит, ты дело на развалит. Вот как-то так. Ну да, там же в паспорте две, две закорючки слева представительный. Неизвестно, кто от имени УМВД либо ОФМС. А с другой стороны, чуть ниже. То есть, тот, кто якобы имеет право требовать. Но когда мы поворачиваем паспорт на ноги, то получается, тот, кто требует, на самом деле, у Ты в курсе, да, про это? Почему паспорт перевернули? Слушай, я вот смотрел паспорт, и у меня 3, целых три варианта возникло. Но, во-первых, там между 18 и 19 страницей вырезан лист. Ну, то есть, это либо Ну это да, да. Перейдите, пластиковый, перейдите, вот этот наоборот. ламинированный. Да, ламинированный. Вот. Потом, значит, посередине паспорта он сшит ниточками. То есть можно, по идее, расшить ниточки и посмотреть, какая страница является верхом какой страницы, а какая страница является низом какой страницы. И вот в таком варианте. Вот. И можно паспорт перевернуть. То есть вот целых три варианта, как они это могут использовать. Я до сих пор ну, как бы, склоняюсь к каким-то определенным, но другие полностью от, ну, как бы, отключить нельзя. Вот. Поэтому это очень, это очень хитрый, так сказать, вексель. Вот, они очень ну, грамотно постарались, над ним поработали. И лишь они хотят, чтобы ты их сдал в 20 лет, а в 45 поменял. Вот, потому что они его потом разошьют, сложат, как им нужно, да заполнят. И все, что ты провел через этот паспорт, все операции не себе, появилось выгоду. Ну или как минимум они могут должок переписать на там на казначейство федеральное. Вот и все. Они отклоняются от этого. То есть, ну, это сейчас дополняет тему ЖКХ. Если, допустим, ты вот мэра какого-то там города вот выпишешь ему летит что он должен тебе 5 миллионов на плату жкх вот у мэр по идее не должен как бы испугаться там что-то что ты на него наехал мэр по индосаменту долг перепишет на федеральное казначейство вот, потому что они по индосаменту переписывают долги я в этом точно убедился когда увидел ну, смотрел посмотрел век себя вот этих полицейских свой долг они передают сразу же но они снова перекидывают то есть их любимая схема, они, значит, приходят ко мне, выписывают вексель, что они мне должны 5000 рублей за то, что там без маски. А потом, значит, передаем долги и выгоду. Он передает долг, что должен платить, как бы персона моя. А моя персона якобы отправляет выгоду там в какой-то там то ли суд, то ли какую-то комиссию. И получается, ну, как бы с ног на голову перевернули. Вот, то есть это их самая интересная схема. Вот, если разобраться в этих схемах, можно управлять системой власти государственные, то есть помогать ей настраиваться. Ну, главное точно понимать, что ты делаешь, чтобы, понимаешь, если вот занимался пиратской деятельностью, не понимая просто как бы дать образцы готовы людям, они начнут это делать. Я просто переживаю, что придут ФСБшники и начнут отстреливать людей, потому что им связываться с теми, кто владеет вексельной темой, им не захочется. Они поймут, либо человек занимается благой деятельностью, либо пиратской. Вот. Посадить они его вряд ли смогут, потому что судьи не смогут нагнуть такому человеку. Во-первых, во может быть, и самоопределение у него хорошее, а во-вторых, еще и векселятор не будет акцептовать. Вот, то есть система просто не будет понимать, что это либо хороший человек, либо надо от него избавиться. Ну, вон как нравится. этот живой мужчина хозяин хозяина имени Анатолий, который это был бывший полицейский, бывший гвардеец, сейчас в Калининграде там СИЗО-3 сидит, они на него головку завели, он им немножко в поддавки поигрался с ними, что я заключил там договор через персону с адвокатом. Пошел как-то это там и на опросы, на, на, на дачу объяснений. И они даже направили его в психушку. Он там обследование прошел. Как только его признали здоровым, и как только завели в суд, он сказал: все, я живой мужчина, хозяин и меня, Анатолий. Анатолий". Адвокат, короче, ты там с персоной сам разбирайся. Я не персона, я живой мужчина. И все, и понеслось. они не, не знаю, что с ним делать. Они уже 14 раз переносили заседание. Не знаю, что с ним делать. Да, вот, кстати, вот помнишь, ну, как бы случай-то, когда из канала Думай сам Сергей за на Вот мне попала его аудиозапись значит, судебного процесса. Не знаю, как он там ее снимал. Но на что я обратил внимание? Судья, ну, кто там был с он спрашивает. Сергей, там, как ты думаешь, какое наказание назначить? То есть он, спар, он спрашивает у генерального распорядителя персоны, как ты считаешь, какое наказание назначить персоне? Сергей не понял этого вопроса, завалил, но он не сказал, там, как суверен, как хозяин персоны, ну, как хозяин имени Сергей, там, генеральный исполнитель имущества персоны. Моя воля, значит, отпустить меня, как же мужчину, во-первых, а во-вторых, снимаю все обвинения с персоналом. Да, да, да, он не сказал, что он хочет. И плюс он еще, там еще судья, ну, мне что же тоже это за аудиозаписи есть, я живет, это разместил для всех, есть видео. А, может быть, это твоя Да, да, да. И смотри, там он еще, самая главная фраза в ходе заседания. Вот этот, черная мантия, делает ему множество, множество оферт, оферт, оферт, до тех пор, пока он не произносит ключевую фразу. Давайте попробуем. То есть он не говорит, как он хочет, но при этом он принимает все озвученные до этого оферты черной мантии двумя словами: Давайте попробуем. Все. После этого черная мантия включает там чуть ли не по фене начинает разговаривать и полностью прет на него, потому что ему это, ну как полномочия генерального исполнителя над персоной. Он, по сути, передал. Он сказал: Давайте попробуем. Все. У него множество вот ошибок. У него, даже когда после самого заседания он там отказался от управления своим физическим телом, дал разрешение и что хотите, несите это тело, и т.д., т.п. То есть у него там множество ошибок. Ну, если он захочет, я готов это все с ним, это полный разбор сделать. И самого заседания, и тех действий, которые после были, но ну, пока он не выходил на связь. Смотри, еще важный момент по поводу паспорта. Ты говорил, что он набирает вес, да? А потом они всем этим торгуют. Так вот, я заметил закономерность, что, смотри, паспорт выдают с 16 лет, да, или во сколько? Я уже забыл. Да, да, 16. А... 14. Да, раньше 16 выдавали, сейчас 14. А почему? Да. Меня этот вопрос интересовал. Потом меняет во сколько в 20 или в 22? В 20, вроде. 20. В 20. То есть период 6 лет, да. По 6 лет, потом следующий 45, 25 лет период. И потом период по-разному, ну, средняя продолжительность мужчин у нас 65, там, то есть еще 20 лет. То есть 6, 25, 20. А для женщин примерно то же самое, 6, 25, у них чуть подольше, там 70, да, это получается сколько? 25 лет. И смотри, а после смерти-то что они делают? Я, я же проходил это все. У меня когда дед помер, они пытались свои паспорты его, это, себе забрать. Я не позволил. Uh -huh. И получается, что три раза вот эту бумагу под названием паспорт заставляют менять. Либо вернуть системе обратно. Для чего? Я предполагаю, что как только этот так называемый вексель под названием паспорт набирает вес, его изымает и все, что на основании его было заключено, сделано, его на это, ну там как-то на основании этого выпускают векселя и пускают на торговлю на бирже. То есть это такой, как сказать, созревший золотой слиток, набравший вес. И чтобы он не застаивался, чтобы не сдать все 100 лет, пока человек проживет, они вот эти вот переводы сделали. 20, 45, и после смерти забирают в ФМС, чтобы это, там что-то с ним сделать. Вот, вот, вот такая вот какая-то схема прорисовывается. Схема-то такая, да, то есть по сути, ну, вот как у них есть графа личный код, да, если просто рассматривать паспортную эту страничку, как вексель, и там у них не указано, когда нужно платить, и что нужно платить, вот, то есть по конвенции там должны быть, ну, может быть, исключения, то есть в многих реквизитах векселя нету, но тем не менее получается, что тот, кто выше, распишется или что-то поставит на какой-то автограф, свой акцент, тот является векселедателем, то есть, Получается, ну это как бы по миру животных, то есть в мире животных, кто там выше, тот сильнее, там, кто сильнее, кто больше, тот прав. Но, то есть кто выше умудрился поставить, вот. и получается, что эта графа, вот эта подпись, она как бы ниже графы подписи вот представителя МВД. Но графа личный код есть. Вот. Существует мнение, что вот, в принципе, можно ее акцептировать. Ну, насколько мы знаем, некоторые там ставят отпечаток большого пальца, как абсолютную печать по канонам. Ну, единственное, что видишь, паспорт за сделкой в письменном варианте была заключена. И получается, нужно выписывать вексель, как бы, известить о том, что эта графа акцептирована. Понимаешь, я вот только вот недавно понял, что, оказывается, вот они не знают, они, они предполагают, но они не знают, что ты для, как бы принял, ну, акцептировал. Да, то есть есть всеобщая декларация прав человека, Антон, но они не представляют, может быть, ты ее не читал и не акцептировал. Значит, надо их извещать об этом, извещать, что ты вот акцептировал там, статью 17, допустим, что твои имущества там нельзя просто так забирать, статью 25, что тебе положен такой уровень жизни, который вот тебе нужен. Вот. То есть надо как-то все это делать. Ну а как это их извести, чтобы они были обязаны твою волю рассмотреть? надо выписать им вексель. То есть как-то вот так вот все предполагается. Но я так думаю, что они предполагают, что они надеются, что кто-то до этого додумается и начнет, начнет действовать. Потому что все это коронабесие, вот, как бы идет параллельно с программой просвещения населения. То есть сейчас одних подсокращают, те, кто как бы повелся на все это, развелся, каким-то образом вот, впутался, ацептировал, и они все уже попадают в этот замкнутый круг. Вот. А для других вот они предлагают, надо вот выход есть, ребят, он есть, надо его найти, понять, осознать и применить. То есть, по идее, мне, мне, в основном, кому я рассказываю, говорят, что тебе не страшно, ты вообще как там ходишь, живешь там, будь аккуратнее, на тебя сейчас нападут. Почему? И это в их интересах система ждет, она уже устала ждать, их нервы не ждет. Ну, когда они до да, них допрет уже, когда они уже начнут как бы, понимать, кто они и будут действовать правильно. Мы все это прописали, рассказали. не, не, не даже, даже не пугайся, я тебе точно скажу, если ты ведешь себя как человек, Поступаешь всегда по-человечески, и у тебя все помыслы чистые, ты это делаешь не ради выгоды, а ради осознания, ради получения опыта, и все делаешь по совести, тебе вообще бояться нечего. А еще если ты еще сказал, что между тобой и творцом нет посредников, и за тобой стоит сам творец, и все претензии к ней идут к нему напрямую, все, тебя вообще нет ты не должно было волновать. Да, нет, я считаю, что это очень хорошая схема, потому что ты сам понимаешь. Получается, ты, у тебя есть просто вот инструмент, ну, как это говорят, топор, там, в руке плотника – это отличный инструмент, там, в руке, там, кого-то другого – это... Вот можно увидеть кого-то случайно. То есть вексель это такая же система. Ты можешь управлять страной, управлять государством, управлять миром, ты можешь настраивать ее в лучшую сторону, в лучшую, конечно, позитивную. То есть такую, как ты это видишь. То есть ты воплощаешь свои мысли их руками. Но они же как бы изъявили свою волю быть замещающими государственной должности. Ну вот, пожалуйста, пусть исполняют. Но если они не хотят ее исполнять, значит, ты будешь богатеть зарабатывать. То есть центральный банк же он же принимает эти векселя, и у них там ставка там один к 20, что ли, они печатают этих бибариков. То есть ты выписывал конвексель вот, и положив его, допустим, на счет, вот, ну, условно скажем, ШКХ, вот, 5 миллионов рублей, то центральный банк с этого напечатает 100 миллионов рублей, то есть система будет очень счастлива, государство в балансе. Вот. И у тебя есть какие-то средства, ты можешь свои идеи реализовывать, там, строить например, конференции, семинары, там, обучать людей, какую-то деятельность, улучшить условия, построить, может быть. Слушай, ну, судя по этому, по рейтингу богатых стран мира, с -с -с -с первыми, кто догадался, до векселей, это у нас США, получается, так? Самая богатая страна в мире. Ну, несмотря на долг, там, сколько у них, 20 триллионов, что ли. Вот этот долг, кстати, 20 триллиона, возможно, он за счет вот этих векселей-то и возник. То есть они выписывают, выписывают векселя, а долг-то растет и растет. И вот этот внешний долг перед обязательствами, это вот, скорее всего, он на вексельном праве основан. Mm -hmm. Но их это не волнует. Если там кто управляет всей все этой системой, знает вексельное право, вот они, в принципе, понимают, что долг – это такое образное выражение. Мы его не видели, они его не видели, просто вот они предлагают одним поработать на них. Вот это как люди начинают там что-то делать, что-то подпишут. У нас везде там, пришел сюда, распишись, чихнул, иди распишись, что чихнул, там, вышел во двор, иди распишись, что вышел во двор. А в конвенциях написано, что если вот, после закрытия вы не, не вернули этот век, или там, ну, либо нет помещика, что вексик погашен, либо он не вернулся, то они могут объявить какой-то там протест против тебя и тебя выставить как бы еще. В общем, они этим занимаются, там, там невероятные схемы, они что -то только не делают. То есть, что бы ты ни сделал, если ты не разбираешься в вексельной теме, они в свою пользу это сделают. Ясно. У тебя есть какая-то литература, неинтересная именно по векселям, которую ты изучал? Ты можешь ее выложить для всех? Слушай, в основном я читаю конвенцию по векселям. Какие-то Немножко я читал какие-то материалы, но это не особо мне помогло. Больше всего мне помогает, я смотрю документы судей, ну и люди скидывают, я сам ищу документы нотариусов. Вот. и, значит, схема переводного векселя. Вот этот переводной вексель, и там, в принципе, все написано, все, что должно быть. Вот, я просто пытаюсь понять, как они выписывают, потому что у них же это прокатывает, то есть у них это работает. они выписывают прям хорошие векселя. Вот они их просто разбавляют текстом своим, там, чтобы то ли внимание отвлечь, то ли обоснование дать. Причем иногда совершенно бредовым текстом, который просто не укладывается в голове. Как такое вообще можно было написать, да? А на самом деле, скорее всего, пишут специально, чтобы запудрить мозги. Идите там, обжалуйте, разбирайтесь, делайте, что хотите. Главное, чтобы вексель был это. выписан и все. Да, да, да. То есть текст не важен. Если вот, вот они как пишут, со статьей 51 Конституция ознакомит, подпишись. Обычно ты там принимаешь что ли акцент платит, то ли еще что-то. Потом подпишись, что копию получил. У них это обычный индосамент, ты выгоду передаешь им. Вот, то есть, текст не важен, важна схема, структура документа. Вот. И ну, надо смотреть, изучать. То есть, все, что я как бы, понял, это вот смотрю на документы судей, документы нотариусов, на схему переводного векса, вот эту картинку с подсказками, что должно быть. Вот. И все, то есть смотрю, и как-то сам додумываюсь. Я Не сам да, А что там еще этот? Повестка, да, там этот, э, за ознакомление с материалами дела. Сейчас мне еще начали подсовывать эту подписку, ответственность по уголовной статье, там какая-то запорчу дело, короче, прежде чем дело отдать, но ну, они хотят именно с меня расписку получить, что я предупрежден об уголовной ответственности, если я вдруг испорчу материалы дела, там порву их или еще что-то, то, то у меня, мне грозит там уголовная статья, ну в моей персоне. Я, не, я, я говорю, убирайте, не хочу. Но я вот я понимаю что это такое, да я и просто не озвучиваю. Я говорю, за вашу законодательство вы это не предусмотрено. Все, убирайте. Но я то прекрасно понимаю, что они хотят. И когда они, они же мне до этого пытались это, ну то это вручить. Они говорят, да не надо ему повестку. Там это вышло, король Елена Петровна говорит, да не надо ему повестку давать, не надо ему. Я говорю, не-не, давайте, давайте. Без ущерба, без оборота на меня, там все им это запретил, закрыл. Короче, нате. Идите куда хотите. Вас там обсмеют, еще и штраф наложат на вас с такой повесткой. Тем более красной ручкой. Вот. Что они там еще придумали? повестка а они еще это всякая там СМС информирование там предупреждено о правах там целый биль такой на 4 страницы и там э, статья такая-то такая-то такая-то разъяснена я, я полностью ознакомился мне все разъяснили короче дата роспись ну понятно что вексель однозначно вот они из этого сделают э, и не еще это все цветным делают потом красный номер и все такое Плюс еще вот это вот добровольное информирование по СМС, укажите свой номер, то есть, а номер так к персоне приписан, и плюс еще фамилия, имя, отчество, и т.д. и т.п. Ну, то есть, такие бумаги постоянно подсовывают, подсовывают, у них дело вырастает, а я вот так вот с другого взгляда посмотрел вот на это дело, это какой-то вексельный пакет получается, понимаешь, вот это вот дело. И неважно там какое административное уголовное дело, там все равно получается такой целый вексельный пакет, такой чемодан, вексельный, как вот говорят, этот, э, э, не чемодана, как там. Кейс типа того. Комплект документов целый. Нет, они него вот как-то... Не чемодана, этот... Э, кейс документов как-то так называют. Ну, угу. ну короче, вот этот, целый вот этот кейс, это векселей, вот такой получается. А у меня же еще было это, дело, судно над прокурорами. Там аж 4 тома. Вот, вот, каждый том, сколько там, 200, 250 300 страниц. И вот таких вот 4 тома, да, вот отсюда, да, вот до сюда. Вот такой пакет векселей получился. Нормально? Я тогда не знал, что такое вексель. Вот, вот, вот получается, вот столько они потом выписывали. Понимаешь, какая им выгода? Мало того, что прокуроры прикрыли, так еще и векселей на кучу выписывали. Ну, понятно, понятно. Они делают то, что хотят, и у них система такая. Ну, понимаешь, потому что ты вот, получал опыт, тебе нужен был этот опыт, и мне, видать, нужен был опыт, и в этом долго разбирался. И самое интересное – это впереди, самое интересное, когда мы поймем это, применим, и когда система начнет приходить к здравому смыслу, что, наша страна сейчас ну, как бы ждет нас большой сильный кризис. Ну, как минимум на пятилетку это будет сопровождаться, скорее всего, вот этим скачком курса доллара, то есть как он с рубля до 6, с 6 до 30, с 30 до 90, вот сейчас вот так, плюс-минус 70, до 150, до 200. То есть это закономерный принцип, и в принципе все эти как бы, курсы валют придуманы были для того, чтобы вот, обесценить а, одних, а выгоду получить другим. Ну, то есть как бы не впрямую, но таким образом. Вот, то есть это ждет. И все, кто занимается, ну, не занимаются векселями, их все ждет как бы тяжелое будущее, потому что... Вот, всех сейчас будут подталкивать. Либо вы самостоятельны, либо вы способны, либо вы будете включаться в этот процесс, хоть что-то будете делать, разбираться, учиться. Вот, либо вот, все, к сожалению, там в мире карантин, там, идите вакцинируйтесь и здравствуйте, прям светлое будущее. <головник> Не произноси это слово. Какое? Я его заменяю на коронакризис. Коронакризис? Да. Я тебе подожди, я тебе просто советую, ну как, рекомендую, потому что рано или поздно автомат Ютуба заинтересуется этим словом и отправит на проверку человеку. И, а человек уже, в зависимости от своих личных предпочтений, либо заблокирует это видео, либо дальше пропустит. А зачем тебе, а зачем тебе лишний страйк? А зачем, тебе лишний, а, а зачем тебе лишний вызов в отдел Э или там еще какой-то, или штраф за, за, за недостоверную информацию, они же сейчас это все придумали, понимаешь? Так что учись заранее разговаривать правильно. Некий коронакризис, все. Не докопаешься. Некий коронакризис, да. Поэтому, в общем, нас ждет веселое будущее. Вот. И все, кто успеет включиться на каком-то хотя бы этапе, ну, это уже будет хорошо, в принципе, плюс. Потому что, ну, как бы этих чиновников, которые наворовали много денег, их не ждет ничего хорошего, потому что я не думаю, что их кто-то обучает всем этим вопросам, потому что обычно те, кто принимает документы во всех структурах, там вот есть какие-то специалисты, которым беглым взором смотрят, опа, то есть там есть кто разбирается, и те, кто выписывает, то есть исполнитель, кто указывает в документах исполнитель, вот они тоже есть, которые разбираются. Вот, а я не думаю, что эти чиновники, которые подписывают или от имени которого подписывают, в этом разбираются, то есть их могут собирать точно так же, как они. Как туда пришли, как так и ушли. Вот. Ну и откуда у людей, понимаешь, миллиарды, то есть триллионы, то есть они там, не знаю, просто жиру бесится Откуда? Ну, и они не то, чтобы все это прям воруют, скорее всего, они просто вот эти векселя. То есть люди приходят в МВД и пишут по форме заявления, или сейчас придумают вот этот лайфхак для них. То есть напишите устное заявление, то есть за вас пишут. Вот они оформляют как нужно заявление подают, вот, а в отделе специалисты доделывают вексель, то есть вот есть вот заявление от человека, то есть какой-то акцепт его, вот они со своей стороны его доделывают до векселя, каким-то образом делают его должником, вот, и скорее всего торгуют этими векселями, как ты говоришь все, вот, потому что на сайте вот dnb.com вот, прибыль ежегодная МВД России 700 миллионов долларов. Я не думаю, что они наворовали, нет, они просто этих заявлений оформляли от людей и вот обернули на 700 миллионов, то есть им что, они а творят беспредел, вот так грубо скажем, издеваются над народом, народ бежит, пишет заявление, они заявления оформляют по вексельному праву и зарабатывают денежки. Вот. Но я думаю, что не все так плохо, потому что какую-то часть денег они, конечно, отдают и в Америку, и в Англию и так далее, там всем это уходит. но большая часть денег идет как бы в бюджет будущего государства, того, который образуют здравомыслящие люди, которые вот, будут векселями управлять системой. То есть формируется некий такой бюджет, то есть есть такая двойная деятельность или может быть даже тройная то есть что-то в этом хорошего есть но об этом никто не расскажет ну всем рулят чекисты они это охраняют континентальный шельф СССР то есть ССР в Москве бы у него есть континентальный шельф и вот по, этой, по конвенции он по морскому праву там все сделки проходят в юрисдикции вот, суверенного государства то есть формируется новый ССР между прошлым и будущим, с какими-то такими новыми системами. Но ну, просто мы зависли в этом периоде, когда формируется бюджет будущего государства и будет жесткий отбор, то есть кто сможет дожить до этого хорошего будущего. Вот. Ну, не факт, что будет еще хорошее будущее, потому что вся эта цифровая матрица, в общем, все эти процессы идут параллельно. Вот. Но в итоге, как говорят, многие говорят, что с России все начнется в России, будут первые признаки здравомыслия, и это здравомыслие потом на всю планету распространится. Поэтому больше всего умных людей в России, просто не все об этом рассказывают в интернете, вот, их просто очень много, и, скорее всего, именно русские люди управляют этим процессом во многих странах, то есть рулят, то есть, такие вот процессы, борьба светлых и темных сил, когда темные там, ну, как бы совершенствуются в своих темных действиях, светлые совершенствуются в своих светлых действиях, все проходят свои жизненные уроки, все это должно быть гармонично как-то так, в общем, это просто нереально такая вот гармоничная система. И нам надо как-то в этой гармоничной системе навести еще большую гармонию, чтобы все шло в позитив. Несмотря на все эти события, что нас ожидают. Стараемся. Я рад, что появляются такие люди, как ты. Другие блогеры начинают появляться. Было очень тяжко, тяжко вот эти три года, потому что ну, русский YouTube, скажем так, не пестрил такими людьми, как, ну, как ты, как вот Андрей из Перми, товарищ Сталин 2.0. Консерва активизировалась, но она и не уходила, тоже это нормальную информацию выдает. Сейчас появляются такие звезды, как там Николай, сын Леонардо. То есть, пошла информация именно по векселям, по вот этим каническим правам, там, тема живых, все начинает переплетаться, индосаменты, и т.д., и т.п. То есть, вот Юрий Башко тоже появился. Очень много народу приходит к одному и тому же, именно к векселям. Кондосаммитам надписям. Через каноническое право тоже многое узнаем. Ну, еще неизвестно, что это такое, но там очень много информации зашито, которую мы проверяем ее на практике, и она находит свои подтверждения тоже очень важная информация. Ты мне скажи, у тебя вот это ты назвал Конвенция по вексельному праву. Да, она у тебя есть как-то там в PDF или она как на русском языке? Слушай, по-моему, в интернете на, на сайте там сразу какого-то официально выскакивает. То есть, «Конвенция 1930 -го года о простом переводном векселе». Добро, найду ссылочку эту, найдем. И еще есть книга Топоркова 1927 -го года по вексельному праву. Я за это время на собирал несколько файлов в электронном виде, именно по вексельному праву и по индосаментам. Я все эти файлы приложу к данному видео в описании. Я так тебе скажу, что у них все написано не очень простым языком и трудно понимать. Поэтому лучшее, что я могу предложить, что вообще надо ну, сам чем занимаюсь, надо смотреть документы судей, нужно смотреть документы нотариусов и нужно смотреть схему переводного векса картинка, в принципе, все подсказки. Ну и немножко читать конвенции, чтобы вообще понимать, о чем речь идет. Вот. И разбирать их документы. Когда понимаешь, как они оформили документ, понимаешь их мысль, их как бы всю логику, стратегию действий, вот тогда понимаешь вообще, как это использовать. А еще, да, а еще смотрите наши будущие видео, мы все это будем пояснять и разъяснять. Да, да, пояснять и разъяснять. Пояснять и разъяснять. Слушай, очень интересно, тема серьезная, непростая. Но кто-то должен этим заниматься. То есть этим занимаются в банках, банкиры. Этим занимаются во всех этих министерствах и некоторые какие-то люди засекреченные, скорее всего. То есть этим занимаются многие. Они просто не рассказывают, потому что они управляют всем, они же не могут рассказывать. Понимаешь, вот если тот Вася, который вот в подъезде там пьет, возьмет завтра нож, там, кинется там на кого-то, понимаешь, ему рассказать эту тематику, он по образцу запомнит и устроит беспредел. Придется как бы системе от него избавляться. Зачем это нужно? Они не афишируют. Вот. Ну, косвенно можно вот, информацию найти, изучить, разобраться. Ну, тут действует принцип самоопределения, самообразования кто созрел кто осознает тот пойдет дальше всем остальным он они выбирают либо бухать либо еще что-то там какие-то виды спорта еще что-то это их выбор мы выбираем знания и практику проверки этих и теоретических и практических знаний мы идем вперед да. последнее время смотрел за твои видео интересные вот и андрея смотрелась товарищ старин 20 вот, да, тоже, тоже много всего интересного говорит вот. Но единственное, что мне не понравилось, что он что-то там с документом из банка он вписывал везде без забороться на меня. Потому что я так подозреваю, что обычно ну, эта фраза в или где-то указывается, то есть на тебя нельзя вернуть. Но они же, у них схема какая, либо ты должен, либо как бы с банком они тебе должны. И скорее всего они подсовывают какую-то подпиши, что ты там передал выгоду банку. И представь, что ты вот где-то подписал, что ты передал выгоду банку, Индосамин. Вот, надо бы, по идее, его зачеркнуть и сделать извещение, что это иногда сами считается ненаписанным, то есть выгоду не передаю банку. Вот Андрей там, по-моему, где-то вписал без оборота на меня, то есть он передал выгоду и говорит, меня нельзя возвращать выгоду. Вот, то есть понимаешь, тут нельзя действовать как бы шаблонно, тут нужно понимать каждый. дело. Ну это ясно, ясно, да, я тоже думал об этом, но у меня тоже пока вот этих знаний нету, то есть я все еще разбираюсь. Я вот тебя, я это предполагал. Что да, без оборота на меня, оно закрывает полностью как бы, двери моей квартиры. Ничего ко мне обратно не вернется. Я, это, я это, это сразу осознал. Что без оборота на меня, это значит, ко мне ничего не вернется. Ни долги, ни выгода. Это я прекрасно осознаю. Поэтому до тех пор, пока я не разберусь, э где можно ставить, а где нет, так я лучше закроюсь. И от долгов, и от выгоды. А вот когда разберусь, вот тогда я буду закрываться только от долгов. Да, ну, в общем, надо исполнить, ну, понимаешь, идей очень много. И так как нет какой-то конкретной информации, инструкции, естественно, вот, приходится пробовать. То есть где-то я напишу версию вот так вот, где-то вот так вот. Потом я их фотографирую перед отправкой, допустим, потому что все копии... Вот и, как бы, документов, ну, на чем основывается, что вот люди ходят в суд и говорят, у них нет оригинала документа, мы ничего им не должны, у них нет документа, что мы должны там, кредитного договора. Нет, у них, оказывается, и копии заверены, такие же как бы, документы, и их также можно индосировать и передавать, и все остальное делать. Вот, то есть я пишу документы, вот, фотографирую, а потом, когда будет результат, я буду смотреть его и анализировать, вот, как я его оформил, вот, что сработало, что не сработало. То есть только на практике это можно сделать. Ну... пока люди сидят и ждут, говорят, ну, типа вот, когда у вас получится, мы включимся. Так не получится, к сожалению. Потому что когда у нас получится, мы уже пройдем все эти шаги. Вот, а вам придется проходить это ускоренно. Понимаешь, из системы не выпустят. То есть паспорт это форма 1 п Нет, система, нет. Тут система может устроить такой коллапс, что никто ничего не успеет. Кто научился, тот научился. Все. И, да, и блин, попытки да, устроить согласна. такие коллапсы, попытки устроить такие коллапсы, мы уже давно наблюдаем. И, и они все эти попытки, все эти сценарии давно уже озвучили через фильмы и через, скажем так, фантастические фильмы. всего не озвучили. А вот если проанализировать все, они говорят, вот-вот наступит апокалипсис, и никто ничего не успеет. Смысл такой всего. И они напрямую, не то что намекают, они напрямую говорят, что учитесь, пока не поздно. А потом, когда наступит, там уже не до учебы будет, там, там лишь бы это спасти свою, как говорится, задницу, свое тело и свою семью, и там уже не до учебы будет, поэтому учитесь. Вот год назад, заметь, мы не ты, наверное, не знаю, за тебя, ну, я точно не знал вообще, что такое вексельное право. Андрей об этом тоже ничего не знал, там, э, другие люди тоже ничего не знали. А сейчас смотри, мы вот все, все одновременно пришли к вексельному праву. Это, ну, потому что это ну как сразу видно, что это основа всех взаимодействий. Да, да, я тебе говорю, что как, как было сказано, смысл жизни, идти через миры, многие, постигать их, изучать и совершенствовать дух свой. И чтобы нам совершенствовать дух, вот, нам все помогают вокруг. Когда на кого не посмотри, помощник тебе, да, учитель там, и так далее. Вот, идти через миры, мы уже здесь что значит, жизнь будем жить, пока не выполним свою задачу. Опознавать вот. а мир никто не хочет. Если разобраться, на как это все работает, ну, проще сказать, типа, да, там воруют, сволочи, что-то такое. да. Но никто не хочет понять, почему это позволено, как это можно. Ведь если бы творец бы не хотел, чтобы такое было, значит, такого бы не было. Раз позволено, значит, сами как-то разрешили. Как разрешили? Надо разобраться. Все, разбирались, разбирались, пришли к векселям. все, ответ един. Вот. Изучи, разберись, как только осознаешь, ты поймешь сам, что тебе нужно сделать, чтобы из этого выйти. Слушай, раз ну раз мы раз раз. даже это, думаем, думаем одинаково, потому что вот мне постоянно звонки поступают, мне начинают там, да как они так смеют, ну на черных мантик -то обычно ругаются, как они смеют, там, да там же такой беспредел, да я хочу поставить на место. Я говорю, ты кого хочешь поставить на место, учителя своего? Она тебе уроки дает, ты себя на место поставь, ты сам определись, кто ты, чтобы тебя никто не сдвинул. Они говорят, да там же беспредел, они ж... я говорю, там нету беспредела, там абсолютная справедливость. И когда я ему начинаю разъяснять, что он сделал, как он поступил, где он что сказал, где он как э, э, даже зашел в здание и т.д. Я ему это все разъясняю, с другой точки зрения, как я это вижу, что он понадел, Он говорит, да, говорит действительно, нету там беспредела. Все по справедливости. Вот так. Согласен. Согласен. Вот я недавно разбирал видео, где черная мантия выписала, как век-средатель что МВД должно 5000 тысяч рублей кому-то. А потом в тексте Векселя, в тексте, они закидывают оферту. Вот в течение там, 10 дней, что-то такое, и все, и пожалуйста, Настя, акцептуйте. Вот, Манти выписывают, что МВД конкретно должно прислать тысяч рублей за отсутствие маски, да. Но потом оферту они закидывают внутрь Векселя. Вот, и чтобы сработала оферта, оферта, нужно сделать ее запрятать. Спрятать, ну, или или прям наоборот явно сделать, прям жесткий Вексель, ну, не жесткий, а прям со всеми признаками взять вексель на такую-то сумму оферта, двоеточие так далее все пожалуйста отправили они по почте акцептовали все ну и, и пожалуйста поехали это нужно пробовать вот пока это смотреть это как бы интересно но пока сам не сделаешь результат не получишь ну нет понимания то есть такие вложенные как говорится это э, код, код в мешке да или как это называется инкапсулированная оферта в вексель ну, они это делают, немножко прячут, потому что судьи, они все-таки же должны делать вид, что они судьи там, понимаешь, они вексельдатели. Вот. Это сейчас, вот, когда я немножко изучил конвенцию, все документы смотришь, и такой, о, вот я теперь понимаю, почему это было так, а это так. Вот. Прямо осознание приходит, так смотришь, начинаешь понимать, как все это сделано. Вот. Недавно смотрел, ну, получается, вот свидетельство, вот это о браке, ну, то есть мне не нравится слово брак, то есть там должна быть свадьба, но тем более. Союз. Это вексель. Да, свидетельство о рождении, это вексель. Вот, там да, что-то да, да, еще, да, какие-то да, документы, да, документы да, тоже вексили. Вот свидетельство, ну, по медицинское свидетельство о рождении я еще не разобрался, но там тоже какой-то интересный вексель. Вот, то есть все ну, на этом основано. Ну, смотри, рождения. В, в медицинском свидетельстве о рождении там, ну, один из признаков векселя это цена, да, стоимость. Uh -huh. Медицинского свидетельстве о рождении там указан вес. А вес, мы, ну, есть теория, что именно взвешивают для того, чтобы оценить в эквиваленте золотого, это, ну, в общем, сколько весит ребенок, сколько золота, и как бы залога и выделяется. А потом 4% в год, и там к 40 годам чуть ли не 40 миллиардов евро получается. Да, да, либо так, либо, как это называется, оплата по приказу. Вот мне что-то эта фраза понравилась. То есть в паспорте не написано же, просто по документу кто-то кому-то что-то должен. Вот и когда вот, полицейские требуют предъявить паспорт, ну, по идее, как бы, по, по грубой идее, они имеют это право делать, потому что они как это, вот, ну, в указано, что они, выгодополучатель, там, а расписался неправильно, и формула 1b заполнил, должник. Но, вот они требуют, и потом говорят, оплата по приказу, вы должны сегодня платить там то-то, пойти туда-то, что-то такое, выписывать документы. То есть, по сути, такой грубый. Вот, чтобы они не творили какой-то беспредел, им это позволено. Вот по, именно по этой системе. Вот, то есть, если не указано, значит, ну, как бы, когда дата платежа, вот, получается, что оплата по предъявлению. Вот, если оплата по предъявлению, то значит, по конвенции о векселях могут отсутствовать какие-то реквизиты, то есть, цена, слово вексель, там, и так далее. Вот, либо так, либо вот килограммы золота, эти проценты все, там, все Надо просто вот вникнуть в это, ну, серьезно пройти, но в свое время как бы. Мы разберемся, я уверен. Просто не так быстро, как вы бы Слушай, хотелось. вот я пока тебя слушал, я хотел задать вопрос, но ну, пока я тебя слушал, я уже получил ответ, возможно. Ты видишь, как здание получается. Просто послушай, как человек говорит, и получишь здание. Причем он совершенно не про это говорил. Ну, похожая тема. Ну, смотри, я хотел тебе задать следующий вопрос. А где прописана стоимость именно в паспорте? Но пока ты говорил, до меня дошло, что паспорт выдается на основании свидетельства о рождении, а свидетельство о рождении на основании медицинского свидетельства о рождении. А именно там прописан вес. В золотом эквиваленте. Вот, либо так, либо это просто, знаешь, такой многоразовый вексель. То есть в любое, пока суммы имеются, какие-то, там они же начисления делают вот, бюджет одного гражданина, то есть средства распределяют там. Пока, Пока эта сумма не кончится, они могут ее зербанить. И, и вот тут я давно под это предполагал, что слово смерть оно имеет однокоренное корень, один и тот же корень, что и в словах: мерить, измерить, ну, буквально взвесить. То есть, вот гражданская смерть она буквально означает: а давайте-ка мы ну, вот, взвесим итоговую сумму, что у нас получилось, там при рождении в вес был такой там, в золоте 4% в год. А вот теперь соизмерим, что получилось. И определим стоимость итоговую. Ну да, понимаешь, что как бы, разные варианты могут быть. В принципе, то, что ты говоришь, очень похоже на правду. Но надо просто это узнать. А чтобы узнать, можно, в принципе, можно, если грамотно сформулировать свою мысль, что ты хочешь узнать. Ты можешь предположить, кто должен знать ответ, выписать им вексель, что у тебя имеется воля. То есть, все, воля. Ознакомьте меня с этим и с этим. Против того, что ты им выписывал вексель, да еще там указал, что воля твоя, там, конечно, не кого-то там попала, а вот живого мужчины воля, они обязаны дать честный ответ. Или хотя бы как-то там ну, разъяснить, что сам понимаешь. Есть, ну, надо разбираться. Для этого нужно просто понять схему. То есть, чтобы они были обязаны тебе ответить, вот, надо выписать правильный вексель. И я вот хочу, то, что да. ты говорил, то, что они ждут, пока мы проснемся, это, это, это впервые я прочитал в, матери, это, в откровениях инсайдера и в материалах РА. Они. Вот инсайдеры, я не знаю, кто он, что, правда, это или нет, но вот он говорил, что да, говорит, мы ждем, пока вы проснетесь, мы вас ждем, как братьев и сестер, но вы все никак не проснетесь. Вам все главное вот набить свои животы. Получить нам побольше денег, получше квартиру и все, вас больше ничего не интересует. Но мы все равно вас ждем. Да, в этом проблема. Все думают о себе, вот о себе, только о себе бы себе. Вот. Пока люди не начнут думать, вот будет это все продолжаться. И, понимаешь, вот есть такое ну, предположение, что есть будущее, вот есть грядущее. Грядущее – это уже созданное будущее. Ну, всеми нашими прошлыми действиями на всей планете все люди что-то наделали. И на какой-то промежуток времени там это будущее уже предопределено, ну, в глобальном масштабе. Понятно, что вот, сегодня там можно чихнуть, выпить чай или кофе там, или воды. здесь мелочах нет, а глобально – да. Вот. И вот как-то все это накапливается. То есть, ну, надо, надо постигать. И вот я когда в этом всем разбирался, я бы мог достигнуть успеха в любом из своих дел чем бы я только не занимался. Знаешь, и я вот, мне кажется, вот просто был, судьба не позволяла бы добиться успеха в этом. Я должен был идти куда-то еще. Я постоянно в это в них посмотрел. Нет, это не, это не то, то, что надо мне на этом сконцентрироваться и остаться здесь. здесь. Мне нужно дальше, дальше иду. Туда, туда вникаю, туда, сюда. Вот это, это так это идет, я думаю, почему? Что-то не так может быть. Но потом пришел к вексельной теме и понял, что если бы я достиг успеха где-то там, я мог бы там и расслабиться. И никогда бы не узнал, что такое может быть про вексель. Да да, да, да, понимаешь, да, что, то есть это какая-то судьба, вот этот YouTube-канал. Я сейчас не сначала сделал канал, чтобы просто какие-то публичные извещения делать, делать какие-то доказательства о преступлениях, вот, потом решил их просто накопить и узнать, как нужно с ними разбираться. А теперь вот узнал, осталось изучить схему и понять. Ну, и, то есть я уже тебе рассказал в начале видео свою идею, что если ты видишь несправедливость, выпиши вексель, и оплати этим векселем то, что нужно. Ну, или сделай доброе дело, не знаю там. Вот. И таким образом мир быстро придет в гармонию. То сейчас они ведут вакцинацию, а мы можем уже выписать вексель этой компании. Ребята, вот, разъясните все последствия положительные и отрицательные вашей прививки. Давайте в деталях конкретно воля божественная проявлена. Правильно сделать вексель, они будут обязаны ответить. Вот. Ну Я вот еще не знаю, это моя вот идея. Надеюсь, они посмотрят и не помешают мне другой сделать. Ну, или сделает. А ты готов к правде про вакцину? Я, я и так, так предполагаю, просто хотелось бы ну, каких-то подтверждений. Ну, ну это... а если твои предположения, ты предполагаешь, что там, знаешь, тогда, что типа там, э, ты думаешь, что там по твоим самым ужасным предположениям там бесполезные витаминки будут, а на самом деле, когда тебе дадут ответ, там будет написано такое, что у тебя просто волосы дыбом станут, Ты готов к этой правде? Готов я или я не готов, готов вот как тебе сказать? сказать? По факту, вот, и я никогда не бываю готов к чему-то, но приходится действовать раньше немножко. Пока я, вот, и пока я вот настроюсь, подготовлюсь, и вот уже поздно будет немного <laughs> на своем опыте жизни. То есть, всегда нужно действовать, ну, приходится действовать чуть-чуть раньше или намного раньше, чем ты будешь готов. Не припомню, что я когда подготовился, как следует, все, и все по маслу поехал. Ну, я просто вижу, я вижу и слышу, что тебя ведут, и ведут свыше, и дают подсказки, и тебе не дают просто оступиться. Это видно сразу. Ну, как сказать подсказки? Подсказки мне дают вот такие люди, как ты, вот еще некоторые другие, с кем вот я вот так вот общаюсь, но которые также публично ведут свою деятельность, ничего более. Просто мы иногда обсуждаем какие-то рабочие моменты, иногда вместе думают то есть две головы, давайте посмотрим этот или подумаем, что же там имелось в виду. Иногда у них такие схемы, ну, как бы непонятные, то есть когда они используют это, что оплата, ну, нету срока оплаты, они могут что-то там не указать, и не всегда понятно вообще, что же они там имели в виду. Вот, но разбираемся, что-то обсуждаем, какие-то успехи, достижения. Вот, вот всегда, всегда у меня был какой-то интерес вот, в жизни. Я чувствовал, что как-то вот все не так, вот, как это все вот показано. Как это для общего обозрения. Как в школе говорят, вот, я думаю, катангенсы, зачем, когда они мне пригодятся катангенсы. у нас есть где-то. Ну, до сих пор я не понял, когда они мне пригодятся. Вот, если это просто еще информацию. Любознательно, не знаю, какой-то есть... Ну, чувствую, не знаю, не интуиция, а вот способность определять, вот человека смотрю и вот чувствую человека, вот вижу, вот он говорит правду или старается хотя бы, вот каких-то вот таких вот людей не очень хороших тоже могу видеть, ну, не надо с ними связываться, то есть нет от них чего-то хорошего. Вот. Ну, пока достижений мало, я тебе скажу, вот мы с тобой просто живем и вот, ну, вот взяли на себя какую-то такую деятельность. Вот. просто хочется побыстрее Понимаешь? я понимаю, вот пока мы с тобой вдвоем да, допустим, вот лес, лес, да, два высоких дерева и ветер подул, два дерева сломались Но когда высоких деревьев целая роща вот таких человек, допустим 5000 на всю Россию да, какой ветер там? Никакой ветер не сломает листочек не улетит это должно быть много людей вот. ну и нельзя говорить готовые схемы то есть 30% информации все дают остальные додумайте если не можете додумать, значит это не для вас или еще рано вот я тоже хотел, хотел все и сразу раз еще раз с 2011 года, года когда вот, узнал, что, что оказывается, вот это и так, а это и так, а это вообще так. И так, и это вообще так. Вот. Ну и, и вот этот путь долгий, то есть долгий путь, путь. сознания, анализа, изучения, изучения, разбирательства. Не-не-не, никогда не выдавая информации больше, чем народ готов воспринимать. Я тоже могу, я выдаю, но буквально там 20-30 максимум информации процентов. И то вот последние полгода начал выдавать более-менее, потому что пришло осознание, что народ созрел, и поэтому начал давать. А как только я вижу, что ну, в течение, вот постоянно звонят по 50 там, звонков в сутки, а, я разговариваю, я не то, что хочу что-то до народа нанести, там, проконсультировать, я еще получаю обратную связь, а, созрел ли народ для следующего этапа, для следующей ступеньки знаний. Я иногда запулю некоторые слова, там фразы и т.д. и т.п. И когда я вижу, что человек не готов, все, я понимаю, там одному запулил, второму, третьему, я вижу, что народ в среднем не созрел, поэтому все, я эту информацию не даю. Но как только я увижу, что там один это, среагировал, второй позвонил сам сказал, третий там, предложил уже чуть-чуть больше, как только я вижу, что уровень поднялся, я им даю это разъясняю на этом уровне все. Я думаю, это все верно. И самое главное, надо разработать какую-то концепцию безопасности. То есть вот нужно реально работать с векселями, понять схему, нужно понять, что можно делать, а что нельзя. То есть тут -то очень много деталей. Ну вот как я просто подумал, да, с ЖКХ мы там все вместе сидели, думали, вот на 150 тысяч запулили вексель. Ну вот, по сути, если вы, допустим, платили 10 лет, допустим, по 5 тысяч, то сумму, которую вы уже заплатили, вы можете спокойно попробовать им вот выписать вексель. То есть нужно тренироваться на каких-то мелочах, вот ЖКХ, налоги, там маски, не маски, на маленьких суммах. Когда будут результаты, можно уже заниматься серьезной деятельностью. То есть вексель – это прям очень серьезные инструменты и волю свою проявлять, и все. И самое главное это первое это подумать о правилах техники безопасности вот чтобы ну, вот, очень мне тяжело об этом говорить потому что сам знаю какие-то правила и нарушаю их я вот хочу быстрее там, себя ну а какие Правда? мелочи есть это эти квитанции за там вывоз мусора там домофон там вот такие вот мелочи которые в принципе ну, ни на чем не скажутся. Да, да, да. Ну, допустим, не знаю, если у вас есть вот фитнес-клуб в городе, да, ты же можешь выписать вексель, что там тот же самый магазин за маски, там тебе должен 50 тысяч, да, допустим, и оплатить этим векселем вот себе посещение год вот, фитнес-клуба. Просто как идея, то есть это же деньги. То есть никто не сказал, что вот надо платить именно билетами Банка России, потому что они, безусловно, долговые обязательства Банка России. Вот Банк России и все остальные банки, по сути, очень должны вот, воспринимать с новора любые векселя. Вот, вопрос в том, что выгоду может передавать тот, кто указан выгодополучателем получателем по векселю. Вот, находите должников, находите основания, кто в чем накосячил, кто там, значит, школу не построил, кто дорогу там разрушил, кто еще что-то не выполнил своих обещаний, да. вот, Понемножку настраивайте систему и вот какие-то решайте свои вопросы. То есть надо научиться, то есть, то есть не лезть сразу. Но я вот сейчас реально вот у меня ситуация была между жизнью и смертью, я так назову это. Вот три почтовых письма, он ну, по теме теме отправить, и вот на конверты наклеиваете штрих номера, вот эти трекоды, коды РПО номера, и вписал в документ. Он решил попробовать, думаю, сразу спешу, что вот именно этот документ отправляется именно этим письмом. Вот. И девушка там, значит, вбивала номера эти в компьютер, и что-то у нее там зависло, она перезагрузила систему, начальница говорит, обнули. Она ее обнулила, а потом говорит, ой, я тебе РПО не могу, они уже в системе есть, а информацию внести не могу. Вы можете отправить письмо вот другим номерам РПО. Я говорю, вы понимаете, что я в оригинал документа уже вписал номер РПО, каким я отправлю? Она говорит, ничем помочь не можем, все, все нет вариантов. Я взял все эти три конверта, и уже прямо она оторвала с них марки, там все прям уже жестко было. Я уже не знал, что мне делать, потому что ну, как бы я, получается, документы испортил. Вот. Но потом я как-то взял эти конверты, взял еще большой конверт, упаковал все эти три конверта туда, и выписал вексель, назвал его «Актом морском протесте». То есть, все, мне не понравилось, протестую по морскому праву вот услуга уже была заказана, ну там какая-то система, не могут кто-то внести, но хакеры-то могут, те, кто главный в Почте России. Я отправил вот, гендиректору Почты России акт в морском протесте, указал туда очень большую сумму, вот, 10 миллионов рублей, и все, вот, они должны получить и сделать так, чтобы мои три письма отправились с теми трек-номерами, которые на конвертах. То есть получается какая ситуация, либо сейчас Почта России отправляет мои три письма, что им, естественно, труда не составит, Получается, гасят вексель, то есть они уже не должники, 10 миллионов, они каким-то образом, я предполагаю, себе заберут. Но ну, как бы, я-то там не должник по векселю, должники они по векселю, но они, оказав услугу, как бы, вексель гасят, и каким-то образом они его реализуют, и вот на 10 миллионов рублей... А акты морском протесте – это такая вещь, когда ты как бы заявляешь, что ты вот разбираешься в этой теме и должны каких-то прав дать. То есть, фактически они мне просто окажут правильную услугу, заработают на этом 10 миллионов рублей, но я не думаю, что они их распилят или потратят на какой-то особняк. Скорее всего, когда идет тема вот о правах, о статусе, вот, о морском протесте, то тогда какие-то права, то есть бонусы. То есть, допустим, вот в системе ЗАГС у кого-то там не бьется свидетельство о рождении, то есть не внесено в базу. Вот. А потом человек выписывает какие-то векселя. С кем-то там, допустим, что не хочет платить ЖКХ, а потом его, жен, ну, как бы свидетельство о рождении его жены попадает случайным образом в базу. То есть они видят, что человек в теме, и они, как бы, понимают, что он что-то там оплатил, и они какую-то вот услугу, какой-то правовой статус, как бы, продали, ну, грубо говоря. То есть эти деньги должны пойти на, на, на какое-то благое дело, не знаю, может быть в благодарность каким-то стру службам структурам, которые работают на благо человечества, и так далее. В общем, просто решил посмотреть. То есть, нереальная ситуация, мне говорят: мы не можем, это невозможно. Я говорю: акт в морском протесте, либо с вас 10 миллионов, вот, либо вы исполните мою волю и на этом заработаете. То есть, вот такую ситуацию. И сегодня они получили. Сегодня они получили этот документ, вот этот рпо номер того письма, что я отправил там все в системе почты указано, все они получили, то есть акцепт. Акцепт настал. Вот теперь посмотрим, как будет развиваться ситуация. Интересно. Я предлагаю на этой интересной ноте завершить разговор. Это мы обсудим в следующей серии. Колоссальный опыт. Благодарствую. Да. Я к чему сказал, что вот интересным. с большими суммами нужно играться очень аккуратно. Вот когда вот лучше начинать, вот там 5-10 тысяч. Вот я вот так делаю. А с другой стороны, смотри, тебе, тебе, я не знаю, может, творец такую ситуацию дал: типа урок. На, ну, это ты как бы усвоил, а ну-ка на тебе вот такое усложнение, небольшое. Ну, небольшие трудности, как бы выходи на новый уровень. Что делать в такой ситуации, если произошел сбой? Да, да. Ну, понимаешь, это игра. Ну, я ну, напоследок скажу, что хочется, ну, как бы, смотреть на мир с позитивом, с улыбкой. Вот я смотрел это видео, когда тебе хотели взятку то или подсунуть какую-то купюру, вот, и, ну, как бы, ты понимаешь, там, что это могло быть. Вот, я подумал, раз система с тобой, с хорошим порядочным, там, мужчины живем, так шутят, вот я, я тоже так, шутил, так пошутил на днях с этим, ну, билетом он, марков приколов. То есть вот эта подстава системы в мою сторону развернулась против системы через тебя на 10 миллионов. я посмотрел твои видео, у меня появилась идея, Ну что можно сказать, благодарствуем системе за очередные уроки. Это как это ответочка системе, чтобы они понимали, что может все быть. Если интересно, просто посмотрю, на канале видео называется «Пранк метро». <священный франк> -метро> uh -huh. вот, там я ему с -с -с -с -с ну, как бы, показал, что это не настоящие 5000. Но просто я ему сделал оферт по морскому праву. Говорю, если вы со мной продолжаете общаться и стоите в маске, значит, вы ее акцептуете, что хотите поучаствовать в пранке. Да? Если вы не хотите, то есть как бы, отказом. Акцепт является то, что вы отходите от меня, снимаете маску, и он сразу, и сразу мне задает вопросы. Ну все, я как акцептовал. Я говорю, ну, все". Но я ему не то, что прямо насильно сувал, просто так продемонстрировал. Ну пусть знает, что если на кого-то из нас наезжает, то будет ответка так, В таком добром ключе ничего то он, он, он, конечно, испугался, но там, взятка, взятка. А какая взятка? Ты хочешь 5 тысяч за отсутствие маски. Ну, нам подели тысяч. В чем проблема-то? Вот. Ну, ты, общем, ты, я вон я вон не вон смотрел вон. твое видео, но мне сегодня днем такая же мысль пришла: когда я смотрел видео, как одну женщину с собакой в Москве же, вроде как в Москве, в метро, это она там, у нее маска на, на подбородке была, так ее что-то полицейские остановили, и там довели ее до сердечного приступа. Там много народу собралось. И у меня возникла мысль, блин, а почему никто не взял, вот так вот 5000 не достал и не дал этому полицейскому или там положил рядом и, и не сказал, что типа, ну тебе нужны деньги, на возьми, отстань от женщины, отпусти ее. Мне именно сегодня эта мысль пришла, вот про эти 5000. Сейчас ты мне это все рассказываешь. Я хотя я не смотрел твои видео. Ну понятно. Синхронизация идет. Согласен. Пообщаемся еще, будет интересно. Всегда интересно общаться с приятными людьми людьми, умными, осознанными. Вот у нас идей много, будем действовать, как бы страна нуждается в том, чтобы кто-то, значит, показал пример правильный или неправильный, это не важно уже, там уже как бы, время покажет. Главное, чтобы действовать. Как, как говорят, там хорошие люди, неважно, что вы делаете, говорите, что вы строите ракету, вы занимаетесь правильной деятельностью и двигаетесь. Если бояться, как говорится, там дома отсидеть, в вот. ну ладно, в общем. Хорошую ночь и завершим тогда уж. Давай, благодарствуй. Очень светлый, радостный человек. Благодарствуй Игорь. Всего хорошего. Давай, тебе тоже, Антон. все. Всего Послушайте, хорошего. Пока. Благодарствуй.